Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. В этом видео я хочу вам рассказать про подушки на подголовнике, которые я покупал на свой автомобиль примерно два года назад на сайте Алиэкспресс. Давайте я вам сейчас их покажу. Вот так вот они выглядят. У меня на канале есть отдельный видеоролик про них. Покупал комплектом две штуки. Аналогичная подушка должна быть еще на этом сиденье, но я ее убрал пока временно. Смотрите, скажу сразу свой отзыв про них. Мне они не очень понравились. Я проездил с ними, как и говорил, два года. И смотрите, какая ситуация. Когда я отклоняю, получается, голову на подголовник, то вот эта вот подушка у меня до шеи не достает. У меня был подголовник примерно поднят вот так вот. В комментариях под видео про эти подушки мне писали, что типа, мол, отпусти, опусти подголовник, и тогда будет все отлично. Смотрите, он опущенный, но теперь подушка у меня <смех> упирается в спину, а не в шею. Поэтому все равно мне не очень удобно. И было решено заказать другой комплект подушек. Соответственно, чтобы попробовать и сравнить вот с этим подушками. И также вы все прекрасно знаете, что он на Kia Rio 4 до рестайлинга а также на Hyundai Solaris 2 установлены не очень удобные сиденья, так как в них отсутствует поясничный упор, и при езде на дальние расстояния все-таки спина немножко устает. И поэтому я как раз-таки заказал комплект подушек, который состоит вот из подушки для шеи и подушки для поясницы. Давайте сейчас покажу, распакуем и установим. Вот так вот выглядят сами подушки. Это у нас для шеи, это для поясницы и спины. Также здесь есть боковая поддержка. Что здесь, что здесь. А данные подушки, как заверяет продавец, с эффектом памяти, так как внутри специальные материалы синтетического волокна. А сверху чехол из обычной ткани, который, кстати, снимается. Здесь есть вот замок. Давайте расстегнем, посмотрим, что за наполнитель. Ну да, друзья, это не просто губка. Это прям, не знаю, как, похоже на какой-то силикон, что ли. В общем, если вдруг испачкается подушка, то чехол можно снять и постирать. Это очень, кстати, удобно. Также здесь есть специальный ремешок для установки на подголовник. Так, давайте пока отложим в сторону. Здесь у нас то же самое. Также здесь есть... Замок. Можно также снять чехол и постирать. Подушка у нас для спины устанавливается вот таким вот образом. Она никак не закрепляется. То есть ее в любой момент можно убрать, поправить. В общем, друзья, давайте я сейчас установлю эти подушки и проверю их в деле. Так, подушки я установил. Вот таким вот образом у нас установлена подушка для шеи. Регулировать высоту можно с помощью поднятия или опускания подголовника. Ну что, друзья, давайте сядем и проверим. Так. Ну, по первым ощущениям скажу сразу, что довольно-таки удобно. Прям голова ложится полностью на подушку. И также шея тоже до подушки достает. За счет боковой поддержки у меня голова и шея никуда не уезжают Довольно-таки мягко, кстати И что касается спины Также спина и поясница упирается в подушку И я чувствую прям себя комфортно Причем, друзья, я думаю, что при поездке на дальние расстояния Данные подушки прям очень сильно мне пригодятся Да, друзья, прям Довольно-таки удобно. Вот по сравнению с той подушкой, которая у меня была установлена из эко-кожи, которая также попала на сайте Алиэкспресс, такого эффекта не было. Ну, практически она вообще бесполезная, эта подушка. Хотя я и говорил, что она нормальная, но, скорее всего, она просто не для меня. Да, друзья, очень удобно на самом деле. Мне кажется, что в таком положении я даже могу спать. Прям вот если вот сиденье опустить... Так даже спать комфортно. Те люди, которые проводят много времени за рулем и могут себе позволить вздремнуть на водительском сиденье, им будет довольно-таки комфортно благодаря этим подушкам. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Подушками я очень доволен, по крайней мере, пока. Естественно, я поезжу с ними какое-то время, и у меня сложится полное впечатление о них. Заказывал я один комплект, чтобы проверить, посмотреть. Но, скорее всего, буду заказывать еще и второй на пассажирское сидение. Как я и говорил, заказывал я их на сайте Алиэкспресс, все ссылки я оставлю в описании под видео. У продавца есть несколько возможных вариантов цветов, вы можете выбрать тот, который больше подходит под цвет вашего салона. Ну а на этом у меня все, друзья, надеюсь это видео вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!